Многие говорят, мы вас посадили в кресло мэра, точно такие же взгляды, вы знаете, это все специально сманипулированные вещи, как мыльные пузырь, вопрос только времени, когда он лопнет. Это нельзя презентировать как достижение. это ключевые шаги, которые достижения достижения, когда можно говорить, мы сделаем наш город, сделанные такие э, части такие города для есть люди, у кого есть в голове идея возобновления постройки сильной империи российской империи. А не разменился.